Всем привет, ребят! С вами я, Гамбл, и сегодня я снимаю видео о том, что я сегодня, во-первых, буду пиарить тренди э, чувака, очень классного чувака, который мой партнер сейчас э, Да, ребят, у него очень угарное видео, он делал пранк-песни, э, прикалывался с подружкой в скайпе У него есть свое интро э, и всякое другое. Ребят, у него уже 32 подписчика. Я на него тоже сейчас подпишусь. Он подписан на меня. Он мой партнер. В некоторых видео он мне будет помогать. Да, ребят. Расскажу про его канал. У него 32 подписчика. 121 просмотр. Дата регистрации 21 ноября 2015 года. Э, хочу сказать, что скоро у него день рождения канала. А у меня еще ближе. Если вам понравится это видео, я сниму тоже свое, свой свое прох... Ой, тфу, день рождения канала. Э, если вам нравится этот канал, подпишитесь, не ленитесь. Мне он очень нравится. И хочу сказать, он ранее меня снимал видео со своим другом, но у них не получилось. Он все остальные видео удалил, которые он снимал со своим другом. И он начал снимать заново. Заново начал снимать. Мне кажется, он стал лучше снимать качественнее. И, ребята, подпишитесь на канал и ставьте всех его видео лайк. Ну что, перейдем к видео, которое я вам хотел показать. И да, ребят, мы продолжаем это видео. я хотел вам сказать, а, а если бы существовали в нашей жизни мультфильм герои из мультфильмов, фильмов и ужасов, давайте все это представим. А если бы существовал фильм из «Время приключений», есть такой мультфильм, вы сейчас видите его перед лицом. А если бы Финн существовал в реальной жизни? Ну, он, конечно, полюбас, у него был бы алкашом. Эм, он бы был полицейским возле машины. Да. И он был его преступником. и подходил к людям и говорил. А вы не видели этого человека? Не, ёпта, не видел. А что если б Дэдпул существовал в нашем мире? Он бы по-любасу с кем-то подрался, э, например, с мемом простым. Э, сейчас начнется бой. Дэдпул против мема. Прошел бой. Если б э, из фильмов ужаса, Был в нашем мире. Дили-дили-бом, Закрой глаза скорее, Кто-то ходит за огнем. Эй, братан, тебя нет, закурить. И на этом, ребят, заканчивается мое видео. Если вам понравилось, поставьте лайк. Если вы хотите тоже э, такое, как я сделал, напишите хэштег три героя, э, ставьте две точки и пишите три героя, которых вы хотели увидеть в моем видео. Эм, например, одного из мультфильма, одного из фильма и одного из ужасов. Ваше решение можете трех из мультфильмов. вы как хотите так и пишите. С вами я был Гамбл. До скорой встречи всем пока!